Всем привет, ребята! Сегодня я подготовила для вас две новые коллекции. Извините меня, пожалуйста, что я так долго не была. Я делала для вас новые коллекции, и у меня была школа. Давайте посмотрим наши пакетики. Это коллекция у нас кружечки. И вторая новая коллекция, это подарки на 8 марта, и подарочки вот разного цвета. Давайте выбирать пакетики. Сегодня мы заканчиваем две коллекции, это у нас коллекция каблуки и авокадо. Давайте выберем коллекцию из Hello Kitty и Кироми. Давайте возьмем сегодня два, вот этот и вот этот. Вот это убираем. Карты сегодня возьмем одну. Давайте вот эту пиццу и наши новые коллекции. Подарки на 8 марта. Давайте возьмем зеленый. И кружки. Давайте вот этот. Смотрите, сколько у нас еще пакетиков. Давайте возьмем наш каталог. Ребяточки, а пока я открываю свой каталог, вы обязательно подписывайтесь и поставьте лайк, пожалуйста. Я для вас очень стараюсь. Давайте откроем коллекцию. Сразу я вам покажу наши новиночки. Для начала наша кожечка. Давайте будем открывать, как идут наши, как вот получается, пакетики. Здесь у нас вот такая открывашечка, и как обычно она не открывается. Давайте возьмем ножнички, чтобы не портить наш пакетик. Вот так его откроем. хочу делать это аккуратненько и давайте вот тут еще прорежем чтобы остальное все досталось нам попался под номером 3 вот сюда вот такой вот сонный Какая-то сонная птичка. Я даже не знаю, кто это. Но получилось очень миленько. Давайте сразу еще одну коллекцию. Подарки на 8 марта. Наш пакетик. Открываем. Наш пакетик почти сохранился. Ну ничего. Нам попалась картинка под номером 9. И это вот такая кофта. На 8 марта можно подарить хорошую кофточку. Но обязательно, если будете дарить, лучше возьмите с собой человека. А то можете взять не тот размер. Дальше у нас коллекция карты. Давайте посмотрим, где она у нас там. Вот она. Давайте откроем. Она очень-очень хорошо открывается. Нам попалась очень красивая карта. И ее номер 56, 18, 73, 13, 40, 56, 39, 96. Давайте приклеим ее. Давайте на первое. Я, кстати, сломала ноготь, но, думаю, ничего страшного. Я его в школе сломала. Это капец какой-то. Мне было так обидно, я три недели их отращивала. Вот-вот. Столько вот сломалось. Hello Kitty, кроме... Стойте лайк за старания пожалуйста. Так много ну жалко, а я все равно делаю для вас коллекции. Давайте откроем первый и давайте сразу второй. Ух ты, очень даже неплохо открылось. Нам попались две Халукити. Феечка лукетти в желтом платьишке давайте посмотрим номерки 10 и 8 они совсем рядышком сейчас откроем Под номером 8 Десять. Очень красиво. Коллекция авокадо. Она будет вот тут, прозрачной. Нам попался вот такой вот плачущий авокадо. Но он очень милый. Клеить мы будем его вот сюда. Давайте его приклеим. Отличненько. И эту коллекцию мы закончили. Если она вам нравится, точнее нравилась, обязательно напишите в комментариях или поставьте лайк. И вообще, пишите, какие, какая ваша коллекция любимая. А мы закончим коллекцию каблуки. Наш каблучок и наши украшения. Нам попался вот такой очень красивый капучок. В некоторых местах он вот такой вот желтенький. По-моему, по очень красиво получилось. Давайте посмотрим. Вам не очень видно, наверное. Ну вот. Очень миленько. Давайте приклеим. Открываешь и украшения. Отличненько. тут чуть-чуть. Давайте подклеим наш клей. Отличненько. Ребяточки, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне будет очень-очень приятно. Вот наши все-все-все пакетики. Пока-пока. До новых встреч.